Гаррими после вступления в коллегию Бардов Солитюда у декана истории Жиро Жимана можно взять интересный квест, начинающийся с его восторженных криков, о найденном древнем уникальном инструменте. Они его нашли! Они впрямь нашли его! Что они нашли? Барабан Рьорна! Никто не знает, где он погиб, а значит и где его барабан! Недостающим звеном был Холдер. Рьорн тайно отправился в Каирн Холдера и видимо там и погиб. Теперь нужно просто найти кого-то, кто сходит за барабаном. Стойка, Ты! Ты вполне сгодишься! Иди и принеси мне этот барабан! Кто такой Рьорн и зачем тебе его барабан? Ты шутишь, да? Рьорн? Это же самый известный боевой барабанщик второй эпохи! Ну, среди бардов известный. Этот барабан побывал в полуюжине знаменитых битв! Бесценная вещь! Рьорн всегда разыскивал новые истории. Похоже, он как раз писал балладу о Холдере, когда пропал. Этой-то подсказки нам и не доставало. Займусь, пожалуй, бумагами. Оказывается, давным-давно пропал без вести легендарный барабанщик коллегии бардов по имени Рьорн, И только сейчас стало известно, что он пропал, собирая информацию для своей баллады. о давно погибшим некромантихолдере, в склеп которого на поиски пропавшего барда теперь мы и отправляемся. И внутри мы видим необычный столб света, исходящий из некого каменного монумента, уходящего высоко вверх. Друзья, появился еще один весомый повод вернуться в легендарный World of Tanks, а именно новое глобальное обновление 1.0 с долгожданным графическим движком Core, который позволил добиться такой невероятной картинки, улучшив совершенно все эффекты в игре, вроде выстрела и попадания снаряда, нагретого жаркого воздуха и даже намокания загрязнением танка в зависимости от окружающей среды, из-за чего теперь отличить их от настоящих стало практически невозможным. И к тому же новая физика позволила добиться полного реагирования окружающего мира, где теперь грунт Кустаренькие и прочие элементы реалистично прогибаются под давлением танка. И также обновления коснулись совершенно всех карт, переработав их до неузнаваемости, с добавлением совершенно новой карты под названием Штиль, погружающей нас в атмосферу суровой зимы, что совместно с новым музыкальным сопровождением делает эту игру еще более увлекательной. А новичкам по ссылке в описании бонус от канала Индогейм. Три дня премиум аккаунта, советский танк ЛТП и 400 тысяч кредитов. В общем, увидимся в мире танков. И рассмотрев монумент повнимательнее, мы увидим, что все камни полностью залиты кровью, а также усыпаны скелетами как давно павших жертв, так и совсем свежими телами, среди которых находятся два норда по имени Вингрод и Агри, а также имперка по имени Рен, узнать о которых более подробно уже из дневника самого Агри, расположенного в этой же комнате, в котором написано следующее никогда бы не подумал что придется уходить со стрия ножа но табури хотя бы замела наши следы вингрот рен и я нашли какую-то пещеру и решили в ней заночевать похоже тут еще какие-то древние руины хорошо хоть драугров поблизости не видно вингрот и рен хотят остаться здесь на какое-то время может быть заняться грабежами совсем мозги отмерзли что ли дорога то пустынная особенно в это время года на севере полно рыбных мест если им так уж приспичило но они уперлись хотят оставаться именно здесь даже не пошли мне помогать когда я отправил вечером на охоту что-то не так Рен не произнесла ни слова с тех пор как проснулась сидит уставший перед собой и вингрот не лучше они что заболели никогда о таком не слышал я бы их бросил да все никак не решаюсь будто бы что-то меня удерживает что это за место такое мы не одни теперь я его слышу. он говорит со мной древний могучий его имя холдер он что-то хочет от нас Ему нужно, чтобы мы остались, чтобы его магия действовала. Я пытался бежать, не могу, как и они. Рен прыгнула первая, прямо в Каир. Этого хочет хозяин. Крови жертв силы, чтобы жить снова. Его магия, я чувствую ее в своей крови. Он высасывает из нас жизнь. Мы скоро будем служить ему. Наши тела, наши души, как и все остальные. Они ждут. Моя очередь. Из книги становится понятно, что эта троица случайно набрела на эту пещеру, не подозревая о том, что это склеп великого некроманта Холдера, который как оказывается и после смерти не ушел в виной мир, подчиняя сознание души всех забрежших сюда людей, тем самым поддерживая свои силы. И здесь же находится ключ открывающий проход внутрь самого склепа, зайдя внутрь которого мы натыкаемся на стол для бальзамирования, с картиной изображающей как слуги Холдера носят ему подношение в виде людей, которых судя по всему бальзамировали прямо здесь. И далее путь к самой гробнице будут охранять множество опасных драугров с душами подчиненных Одером людей, защищающих покоя своего некроманта. И все-таки, пробравшись через них, мы натыкаемся на первую полезную вещь. Книгу, обучающую магии оживления зомби, что пригодится для тех игроков, кто хочет стать на путь некромантии, позволяющий создавать свою личную армию нежити. И далее, пройдя в вглубь пещер, мы попадаем в саму усыпальницу Холдера, в которой видно, как синий луч, исходящий снизу с монумента, поднимаясь наверх, питает его душу. И сразу же при начале сражения он исчезает, создавая своих сразу трех копий, владеющих всеми возможными стихиями, вроде грозовой магии, что высасывают нашу ману магии поджигая нанося продолжительный урон и магии мороза сковывающие наши действия что сразу в тройной силе делают эту схватку невероятно сложной но все же после уничтожения всех трех стихий появляется последняя настоящая душа холдера уничтожив которую мы раз и навсегда разделаемся с этим жестоким магом И здесь, в этой комнате, в сундуке расположен легендарный барабан, забрав который мы можем возвращаться назад. Но все же в начале с тела Холдера лучше взять уникальный посох, успокаивающий слабых противников на 60 секунд, при гибели которых он еще и захватывает их души. Наконец-то! Я искал этот барабан 20 лет! Сейчас в казне коллегии денег не густо, но я могу показать себе пару трюков, которые выучил в армии. Какие прекрасные времена наступили! Поверь, они запомнятся надолго. В награду же Рожиман повышает на один пункт все навыки воина, а именно блокирование, стрельбу, одноручное и двурочное оружие, а также тяжелую броню и кузнечное дело. И на самом деле это один из трех квестов по поиску уникальных инструментов, в который также помимо барабана входит флейта пантеи и лютня Фина, добыв в которой нам должен был открыться последний заключительный квест коллегии Бардов, где мы должны были поговорить со всеми Бардами из Карима для восстановления уникальной песни, среди которых был даже призрак Бард по имени Азадил, который появляется лишь при одном условии, Прыжка с пика Барда Как давно никто не прыгал с вершины И еще больше времени прошло с тех пор, как прыгун выжил Когда-то я прочел с всю эту, прежде чем попытать удачу Но ты видишь, что из этого вышло? Но, к сожалению, из-за вырезанного контента закончить квест «Коллеги Бардов» невозможно. Но все-таки теперь вы имеете представление о том, что должно было в ней происходить. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи и до новых встреч! Мы скайримские дети, нам словно мать. Савангард ждет нас светлый, каждый раз жизнь отдать. Но прежде очистим отчизну свою. Не уступим мы наших надежд воронью